доктор носова используется гель достаточно давно и как разработчик и соавтор всего направления Фитодент, конечно же регулярно пользуется мы наблюдаем именно в пародонтологии очень положительный стойкий длительный эффект а некоторые пациенты кому показано это на самом деле пожизненно у них удается добиться очень длительного периода ремиссии и Практически мы не возвращаемся повторно к лечению протонтита, мы занимаемся поддержанием того статуса, уже нормальный, и решаем с этими пациентами совершенно другие проблемы, на самом деле, что тоже очень приятно, поэтому вся вот эта продукция именно в комплексе э, дает хороший результат. Поэтому с позиции использования геля нам было однозначно интересно, какой результат мы можем получить как раз под формирователем Десны, поэтому мы начали более масштабные исследования этой области, как мы видим, везде, на самом деле, мы получаем хороший результат. И улучшаются именно показатели мягких тканей, состояние, питание, кровоснабжение. Наступает гомеостаз, улучшаются обменные процессы. То есть это же не только поступление, но и выведение продуктов. Поскольку на этапе репарации тканей, их восстановление, очевидно, что происходит выведение продуктов распада, без которого также мы не можем никуда двигаться. Ну и мы видим, что и цветовые характеристики, и, в общем, показатели физические, они все меняются. Вот Где-то там открываются рецессии, которых не было, потому что были ткани напряженные, гипермированы, отечные. Нормализуется структура Десны, очевидно, да, которой вот здесь вот не было. Ну эти случаи многочисленные, и мы их копим постоянно, поэтому делимся с вами вот подобной ситуации. Это случай применения при рецессиях десны. Мы также, поскольку работаем с гелем хирургически достаточно давно, то наблюдаем положительный результат. Вот здесь комбинированно использовал твердый мозговой оболочка от трансплантата, как в одной из публикаций. Дизайн, в общем, был примерно сопоставим. И пациент похож и по анатомии зубов и по фенотипическим показателям объема мягких тканей, типу кости, объему кости, биотипу десны, объему. Мы везде наносим на швы послеоперационные ну и видим как через неделю и через две мы получаем вот такой вот интересный результат и состояние этих тканей в области оперированных зубов она абсолютно адекват и, ну, в общем, мы желаем быстрее пациент восстанавливаться за счет своем привычном образу жизни и когда нам э, виталий георгиевич панцелая показал вот такой случай когда у нас был и воспалительный компонент а да, это заглушечный переимплантит мы видим какая-то инфекция там имела место но еще не открылся э, врач соответственно раскрыл этот имплантат и установил формирователь десны однократно нанес гель и за 5 дней мы получили вот такой вот клинический эффект это поставило точку окончательную в вопросе начала исследования именно нанесение геля с пока с антисептиком с хлорофилом хлоргексиден концентрации 012 подформирователь «десны». Научный практический интерес представляет оценка временных параметров репарации и васкуляризации в этом месте, ну а также сравнительный анализ продолжительности репарации и регенерации у пациентов с различными фенотипическими показателями, ну а также оценка, конечно же, клинических статусов и вот этих этапности репарации и регенерации по клиническим показателям первично, чему и посвящен данный доклад, ну а в дальнейшем, конечно же, мы будем использовать дуплерографические методики, которые позволят нам закрепить и подтвердить тот результат, который мы видим клинически, с помощью более точных методов исследования и количественных оценки, в том числе статистических. Этому целью для нас было оценить эффективность применения геля известного состава при установке формирователя Дисны у пациента с разными фенотипическими показателями в условиях одного дизайна. То есть в одной и той же полости рта на один формирователь мы наносим гель, а на другой нет. Группа исследования. Все пациенты были объединены в две группы. Это контроль. Пациенты, которым при установке формирователя Десны проводили только однократную ирригацию внутренней шахты, раствором антисептика. И основная группа – это пациентам, кому при установке проводили ирригацию раствором антисептика. И наносили однократно на формирователь Десны гель с хлоргексидином и с хлорофилом. Протокол нанесения достаточно простой, он не требует каких-то особенностей или подробной демонстрации. Мы его покажем на клиническом примере. По сути, было четыре дизайна применения гелия. Это установка формирователя десны при одномоментной имплантации без мукогенгивальной пластики и с мукогенгивальной пластикой, а также отсроченная установка формирователя десны после имплантации без мукогенгивальной пластики или с ней. Что в себя включает известный гель? Первое ⁇ это перечень активных компонентов. Альгинат натрия, который механически собирает э, вот эти остатки фрагменты бактерий, их различные экскременты, э, субстраты отработанные и много еще чего за счет своей большой макты, ба, молекулы. Но Мы встречаемся с альгинатом натрия, на самом деле, как с гемостатическим средством, в хирургии достаточно часто из него делают губки, в том числе ниси альгинатные и еще много чего. Это хлоргексидин, химический антисептик широкого спектра действия, пантенол салантаином, но они представляют комплекс двух соединений, где-то их выделяют даже в на статье, как взаимосвязанные вещества один из них является кератопластиком то есть он восстанавливает способствует образованию новые эпителии на месте вместе повреждения а второй компонент он является кератолитиком он позволяет слущивать омертвевшие эпителии либо по естественным причинам да то есть ускоряя очистку вот этой зоны либо в, в области повреждения Соответственно, способствуют также случанию мертвого эпителия этих частиц, которые препятствуют регенерации образования образованию новых эпителиальных слоев. Метилсалицилат, ментол ну, – это слабые, да, средние слабые антисептические средства Ментол здесь вводится для придания охлаждающего действия, поскольку мы рекомендуем гель хранить в холодильнике, наносить на высушенный участок слизистой, то кристаллизуясь частично ментол в основе он обладает охлаждающим действием. Экстракт пихты это мощный заряд антиоксидантов антигипоксантов кофакторов обменных процессов провитаминов и так далее это натрий-меть хлорофилин, фактор который переносит кислород, активно аналогично молекуле гема крови, и мы стабилизируем его медью и показываем, что действительно использование медных производных хлорофила дает очень положительный результат. И в генол тоже как э, слабое, средне слабое антисептическое средство, эфирное масло, которое также улучшает, все повышает эластичность э, мягких тканей. Оно способствует проникая внутрь э, улучшению вот этих физических свойств и, и в, состоянию волокон эластина, которые придают такой вот пружинность и повышают тургор. Поэтому введение в генола оно не случайно. Гелевая основа композиции представляет собой сироп сорбитола, воду, конечно же, гидрогенизированное касторовное масло, для создания вот этой двойной фазы, и чтобы компоненты водорастворимые они переходили быстрее, если надо, в свободное состояние, а которые водонерастворимые, они проникали на уровень клеточных мембран и в дальнейшем захватывались клеткой. Гидроксиэтилтеллюлоза, которая придает уникальные адгезивные свойства гелю и позволяет ему прилипать к любой биологической поверхности, сохраняясь длительно на слизистой десне и так далее. Ну метилпарабенные различные стабилизаторы, ароматизаторы и пектин как тоже основа, композиция основы. Мы оценивали статусы пациентов как первично по таблице фенотипического планирования, конституцию, тип кости, объем кости, биотип десны, для понимания, чтобы у нас попадали в исследование близкие пациенты по своим состояниям. Ну, по сути, мы исследуем норму. Для начала мы сравниваем нормальное физиологическое образование э эпителия, восстановление десневой манжеты под формированием десны и десны. Более раннее образование, исходя из клинических показателей у пациентов, кому наносился подформирователь Диснея, вот этот гель с хлорофилом и хлоргексидином. Сроки оценки это были 4, 7 или 10 день. Таблицы фенотипического планирования, мы на ней уже сегодня останавливались.